началась ага. ну что начинаем потихонечку присоединяйтесь у нас сегодня продолжение я думаю завершение эфира потому что пока вот тут вот развивалась висела эта тема с чарами с чакрами у меня уже набралось очень много всего о чем хочется рассказать я прям себе подготовила длинный список из такого из актуального вот. и ну, это такая а конспирология, конечно, все это, будем считать, что все это ерунда, но сегодня я как порядочная полезла э, смотреть материалы, а, в которых, э, ну, в свое время я по которым я в свое время изучала тему а, чакр-чар, как а, именно выхода в проявлении эндокринной системы. А, ну, что, что эндокринная система первична. Да, и это, собственно, основные энергетические центры, которые проявляются там, в нашем эфирном, астральном телах. То есть mm -hmm. они а, в, тонкой, в, в наших полях они проявлены, а, но а, имеют то есть, вот, физиологически... Да, то есть когда а, человек думает, что энергетический центр – это сугубо такая а, концепция какая-то вот, эфемерная или энергетическая... А когда мы все это дело привязываем к, к имеющимся у нас к железам внутренней секреции, да, там, оказывается, я, так пока я из, восстанавливала и а, заново и прочитывала, изучала эндокринную систему, вообще а, изучать устройство человеческого тела, физиологии, психологии, энергетики, потрясающе интересно. Там есть очень много чего, о чем, ну... Практически не говорят, но что, э, то есть, можно бестселлер бешеный писать по устройству, э, например, человеческого тела. Вот, вы знаете, да, мы написала э, книгу «Занимательный кишечник», там просто изложены систематизированные данные о том, как работает кишечник, это вдруг стало бестселлером. да? А если писать о том, как вообще э, у нас э, работает та же самая эндокринная система, по, по каждой системе, и по взаимодействию этих систем можно писать и детективы, и триллеры, и романтические комедии, и все, что хотите. А, так вот, пока я изучала заново, восстанавливала в памяти а, физиологию, эндокринную систему. Да, там есть железо внутренней секреции внешней. Внешне это который имеет выходы а, куда-то, да, ну, например, поджелудочная она и а, железа внутренняя, и железа внешней секреции, потому что есть впрыск непосредственно в желудок, и есть впрыск в кровь гормонов. Вот, поэтому она относится к железам внутренней секреции, и мы там выложили два файла вам, два изображения, да, для того, чтобы посмотреть, чтобы у вас была визуальная иллюстрация того, о чем я сейчас буду говорить. Так вот, все было хорошо, пока я занималась медициной, как только я перешла, собственно говоря, к материалам, которые у меня в книгах хранятся, все книги, по которым я в свое время это изучала, они мне никуда не делись, я их помню, когда я начала перелистывать эти книги, ни в одной из них упоминания о чарах, как о железах внутренней секреции и подробного описания их я не нашла, я перекопала просто все, а, причем те книги, где, ну, где это было, того автора, которого было, просто от корки до корки, и максимум это было просто упоминание о том, что чара, ну, это интересно, да, это не моя мысль, поэтому это то, что я почерпнула сегодня, в частности, вот у Шамшука, да, что, хотя кажется, что это так понятно, что я об этом знаю, и вы об этом знаете, тем не менее, что чара – это чаша, значение чара – это чаша, да, то есть некий сосуд энергетический, там, либо физический. Если мы говорим о том, что чарами являются железы внутренней секреции, да, то что содержит чара? Она содержит секрет. Потому что внутренняя секреция – это что такое? Это секрет, который выделяется внутрь, внутрь нас, внутрь, внутрь крови в данном случае. Да? По-другому это называется гормонами. Вот. Ну, у меня дальше пошла фантазия гулять, что гормон, да, а, гор – это есть такой бог, вы знаете, древнеегипетский, а, а, судя по всему, это аналог нашему хорсу, а, вот, гор, хор – это фактически одно и то же, там, а, знаете, в латинице, да, эта буква может читаться и как H, и, и как G, а, то есть и G, и H русский а, вот, и что а, гор – это вот какое-то божественное какое-то упоминание бога конкретного, да, бога гора, вот, и второе – это мон, мон – это что такое, мон, мон, гора, гора Мун, а, ман а, – человек совершенный там, да, то есть вот а, куда-то туда, и ни одного случайного названия, в принципе, я уверена, не существует другой вопрос, что мы, Можем не отдавать себе отчет, как звучит то или иное название. Вот, поэтому, друзья мои, я такая села и думаю, ну, конечно, я помню концепцию, я понимаю, более того, у меня свои соображения есть на тему, да, эндокринной системы как базы, основы энергетического состояния и взаимодействия человека. Вот, но поскольку отослать вас теперь я не могу никуда внятно к документам, которые бы как-то подтверждали мое заявление про, про железо-внутренней секреции как источники основные энергетические источники в теле человека, то придется все петь, плясать от своей собственной печки, Как я понимаю, если вы сейчас откроете первую картинку, которая у нас, ну или вот ту картинку, где показаны железы внутренней секреции, да, это у нас а, гипофиз, эпифис, эпифис это шишковидная железа, а шишковидная железа это кто был в Ватикане, кто знает там египетская и, а, собственно говоря, да, и, и вот в Ватикане все, везде картинки шишек а, на барельефах древнеегипетских, там в руках шишки там держат, боги, да, и э, в Ватикане там символы шишек на папских э, гербах, они там в скульптуре, они там в каких-то сакральных изображениях, очень много шишек. Это, это отсыл к шишковидной железе, которая ну, много за что отвечает, основное, вроде бы гипофиз отвечает, гипофиз вообще выглядит э, микромозгом, а вот мы можем жить без там без каких-то органов не мы отменяю, да, есть люди, которые живут без каких-то органов, там без почти там ну, с половиной печени, там без почки и так далее. Человек может жить без гипофиза, он жить не может, потому что это центр управления полетами. То есть это как выглядит как древний мозг, который, кстати, очень похож по строению на наш ну, обычный мозг, да, потому что он имеет три доли: переднюю, среднюю и заднюю. А наш мозг, кроме полушария, имеет точно также три зоны, переднюю, среднюю, заднюю, да, вот, и а, вообще в свое время не один раз мы выходили на такую информацию, что вообще современный мозг, а, это есть а, достаточно позднее а, образование, то ли компенсирующее что-то, то ли наоборот, а, как сказать-то, а, ну, ну, дополнительное что-ли, может быть, избыточное даже, да, потому что, в принципе, все, что содержится в гипофизе, управление а, реакциями, поведением, считывание информации а, и так далее, в гипофизе очень много а, функций заложено. Еще раз, это такой бортовой компьютер, а, который а, управляет нашим телом, нашими реакциями, нашим поведением. Вот. А, причем, гипофиз а, а, повыше немножко, чем гипофиз находится. И вот если вы видите картинку, то вот знаете, опять же, в плане бреда, если вы посмотрите на остальные а, железы внутренней секреции, а, щитовидную, паращитовидную, а, вилочковую, поджелудочную, надпочечники, яичники, яички, да, ну яички, яичники, модификация одного и того же, по сути дела, просто немножко по-разному, и тоже интересно, ну сейчас мы туда дойдем, подождите. А, так вот, а, практически все, либо парное, либо... А, Официально считается, что оно не парное, но если вы посмотрите, это имеет две доли. То есть с точки зрения медицины, она говорит, что орган не парный, как, например, щитовидная железа. Но если вы посмотрите, это крылья бабочки, да, это две, две половинки, они просто соединены в единое целое, да, но это две части. И принцип парности, он очень сильно проявлен в железах, я специально, поэтому полезно, чтобы вы сейчас посмотрели эту картинку, Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, потому что все очень визуализировано. Специально подобрал такую, где-то максимально ярко видно. Так вот, если вы посмотрите на мозг, то вот моя бредовая совершенно, да, наша шизофреническая, ни на что не претендую, что эпифис и гипофис, они тоже парные. Но если посмотрите на мозг, они не, не вот так вот парные, как вся, все остальные вот парные вот так, да, а, а они парны вот так, вот, что по чем, о чем, откуда, кстати, между ними еще есть, там, кто у нас там есть, товарищи, я забыла, гипоталамус у нас есть между ними, это такое, как бы, полое тело, у которого есть тоже признаки э, железы внутренней секреции, там тоже вырабатываются гормоны. Ну, если мы возьмем религиозную литературу, например, в том же исламе, в хадисы пророка Мухаммеда, он говорит о том, что миллиарды ферментов вырабатывает только например печень И я подозреваю что тех же гормонов их тоже может быть гораздо больше а, просто а, мы говорим о том что на данный момент нам известно либо либо разрешено нам знать а, ли, либо это все что мы смогли узнать а, про про свое тело про работу эндокринной системы так вот сейчас давайте в кучу чтобы у вас там картинка, картинка собралась а не разваливалась а эндокринная система, что это? Это, это, да, это гормональная, да, э, э, э, гормональная система, другими словами. Гормоны – это такие вещества, так, я где-то даже бумажку себе приготовила. Ксюш, посмотри, я где-то там такая вот, а э, четвертый формат бумажки, я там выписала. Ну, э, что э, гормоны, они э, од, э, влияют на проницаемость мембраны, внутриклеточной мембраны. Э, может быть, там там, глянь, там. Вот, на проницаемость мембраны они влияют и являются как бы, либо они блокируют доступ каких-то веществ, либо они, наоборот, открывают клетку для, для транспортировки веществ. Ну, как инсулин, он открывает проход глюкозы в клетку. Да, это вот самый такой очевидный на поверхности пример. Вот, то есть гормоны, по сути дела, это такая, посылается некий сигнал, этот сигнал активизирует одну из частей, это как такие порталы, в которых хранятся секреты, да, каждая железа хранит свой секрет, и в зависимости от той, какой железе, какая команда пришла, да, вот сейчас я прочитаю по-умному, ну да, проницаемость, все я, все я по-умному правильно прочитала, красотка, вот, и это впрыскивается в кровь, и это имеет э, вспрыснутые гормоны, тот или, или иной секрет, он имеет фактически форму приказа, нужно обладать очень э, большим уровнем э, сознания, осознанности и э, умень, ну, намерения духа, то есть э, высшие, высшая нервная деятельность должна быть у человека сильно развита для того, чтобы он мог м, противостоять э, гормональным реакциям. Который, потому что это, понимаете, это мимо мозга, просто там где-то что-то сработало. Э, гипото, этот самый, сейчас, как его там, гипофиз, он имеет 0,2 грамма весом, 2 грамма весом, 0,2 грамма весом. И э, э, эпифис, по-моему, 0,25 граммов весом. там, Ну, приблизительно они в, разном, в, равна, в равных весовых категориях. То есть, там микроскопическая совершенно штучка который выполняет гигантское количество задач. Вот. И это идет помимо наших основных двух полушарий, которыми мы привыкли думать, что мы думаем. Поэтому мозг этот никак не участвует в, в реакциях. И когда мы пытаемся ну, что-то по-другому делать, Большинство людей, организм говорит, М -м -м". <свят> мы, мы получили приказ из более надежного источника, что ты думаешь этими двумя большими булками, нам не очень интересно. Вот мы так интересно устроены. Поэтому если посмотреть, что такое эндокринная система, а, ну и еще раз, да, еще в первую очередь она отвечает за эмоциональный фон. Испугаемся ли мы, не испугаемся, а, затормозимся мы или разгонимся мы, а появится ли у нас агрессия, или, или, или наоборот безразличие, или мы вдруг начнем быть плаксивыми, или наоборот. Это все регулируется эндокринной системой. И чтобы, дабы хоть в какой-то степени начать сознательно управлять своими реакциями, еще раз повторюсь, это очень большой труд. И возможно сегодняшний эфир как-то поможет вам немножко понять, почему вообще, откуда ноги растут, что откуда происходит, и опереться. В любом случае, интернет вам помощь, там очень много информации. Но, повторюсь еще раз, практически отсутствует информация. Если вы посмотрите на вторую картинку, где по, по чарам, по чакрам я нашла, она на английском языке, потому что на русском я просто не нашла такого материала. На русском финдячит вот эти вот семь чар, Плюс еще верхние и нижний, плюс еще там здесь вот раздвоено надвое, но это мы с вами разбирали. Это все можете найти. А, вот А по связи эндокринной системы с энергетическими выходами практически информации нет. Причем давайте посмотрим на систему еще раз, да, эндокринную. Вот у нас в голове рядышком находится эпифис и гипофис. Да, я не договорила, что эпифиз, шишковидная железа, она отвечает за важнейшую функцию. То есть это связь с высшим я, это вот э, та самая там антенна телепатическая там э, и так далее. И э, это пространственно-временная ориентация. То есть это вообще, по сути дела, э, степень адекватности человека, э, реальности миру напрямую зависит от работы и от развитости, либо неразвитости э, шишковидной железы. Или эпифиза, да, правду говорю. Вот, а щитовидная железа, пара щитовидной железы, это вот они пара, пара вот да, пара, да, вот два крыла бабочки, и э, по краешкам крыла бабочки есть по две точечки э, сбоку, то есть это прям, если это раскрашивать, это прям реально будет похоже чем-то на, на точечки на бабочки, да, два кружочка, это вот эти пара щитовидной железы. Вот. ну вот э, в этом рисунке их даже не выделяют в отдельную систему, mm -hmm. вот есть щитовидная железа. Это основной э, зона эмоциональных всех реакций там, да, то есть если здесь у нас как бы пульт управления полетами, здесь у нас находится э, управление э, эмоциональными реакциями, ниже смотрим вилочковая железа, она тоже явно выражена парная, и если продолжать фантазировать, то э, как бы, понимаете, вот, и вообще, это может быть вообще единую бабочку надо рассматривать, да, потому что вот э, щитовидка – это два верхних крылышка, а вилочковая железа – два нижних крылышка. Почему-то они разделены. А разделены ли они на самом деле? А, и если, кстати, туда э, как бы приклеить, пришпандорить картинку на вот это вот э, изображение, картинку чакр, то мы ровно между э, щитовидкой и вилочковой железой или тимусом мы с вами получим горловую чакру, вот это самая наша еремная ямка, посмотрите по картинке, вот в ней здесь нету, то есть у нас вот здесь щитовидка, а вот здесь вот у нас тимус, да, а вот здесь вот у нас энергетический центр, который питает и как бы координирует. У меня предположение, что это говорит о том, что вся эта система на самом деле едина, либо была едина, да, и что-то произошло, либо она есть едина, просто почему-то никто про это но нет открытого материала в доступе, так что просто вот набрать, посмотреть картинку или какой-то текст выпал. Я как только не пыталась эти запросы э, ими играться, и увы. Дальше опускаемся вниз, мы смотрим надпочечники. Они у нас получаются э, чуть ниже солнечного сплетения, вот здесь приблизительно, да, у нас вот эти вот надпочечники идут. И очень интересный орган, потрясающе интересный, это поджелудочная железа. Посмотрите, во-первых, она очень большая по сравнению с другими железами. Во-вторых, единственное явно не парное, потому что дальше ниже у нас идут э, женские и мужские половые железы. И сейчас мы к, тимус, э, к поджелудочной железе вернемся. Если посмотреть по половым железам, то обратите внимание, что женские попадают ровно, точно э, в чакру, э, э, которая вот у нас э, э, оранжевого цвета, которая у нас от, отвечает за, за сексуальность, за чувственность, там, за за активную такую творческую жизнерадостность, да, оранжевого цвета, вот, а если мы посмотрим на мужские половые э, железы на яички, да, они находятся ниже, и они ближе к, ча к чакре выживания, в плане э, такой, ну, будем считать, что это фантазирую я, да, хотя я, э, я не думаю, что я фантазирую, но пусть будет фантазия, вот, что э, сексуальность мужчины напрямую, ближе, она находится ближе к, жизнеобеспечению, это ну логично, да, это прям, это вот эм, помните, у нас первая нижняя корневая чара, она отвечает за э, жизнеобеспечение, за выживание, за продолжение рода, за, за возможность прокормить, там продолжить род, прокормить потомство, там да защитить там и так далее. И э, половая, половая железа, то есть яички расположены у мужчины в проекции ближе гораздо к этой чаре. Женские находятся выше, да, поэтому вот э, все эти все гендерные лабуда, которые нас сейчас кормят, ну, посмотрите на физиологию. Я, конечно, не знаю, может, у нас физиология поменяется. Но пока физиология говорит о том, что э, э, яичники женские находятся сильно выше, и они как раз про продолжение рода, про, про радость, про чувственность, про вот, э, а выше следующая чакра – это у нас пупок. Ближе всего к пупку у нас находится поджелудочная железа, и, и поджелудочная железа, да, она как бы как как вот крыша домика а, накрывает пупок, а пупок это, – это зона жизни, это живот, помните, да, она так и чек человек так и называется – живот. Вот, правда, я не могу вас никуда отослать, потому что, к своему удивлению, получается, что вот сейчас я могу ссылаться только на саму себя. Тем не менее, есть источники, где упоминается о том, что этот энергетический центр, он так и называется, живот отвечает за жизнь. И это не за выживание, именно за жизнь. Вот. И если еще раз посмотрите вот на эту картинку по, по эндокринной системе, вот мы имеем некую систему управления человеком, которая распределена по телу, от практически, ну, будем считать от третьего глаза, да, от центра головы до у мужчин до практически корневой чары а, находятся вот эти вот а, железы секреции, которые вырабатывают разный секрет. Этот секрет влияет на наше поведение, заставляет нас чего-то хотеть, не хотеть, а, заставляет нас провоцируют нас на какую-то мотивируют нас что-то делать не делать э как-то реагировать э куда-то двигаться куда-то не двигаться если всерьез разобрать сколько мотивации заложено в том как э нами управляет наш э э этот самый гипофиз с да то в общем э сколько там свободы воли останется большой большой вопрос и вот теперь, если мы сейчас переключимся на единственную картинку, которую я нашла, на картинку, которая показывает более-менее вменяемые как по мне, так отображение ЧАР, я напоминаю, что их много. И что когда-то все это началось официально в Европе с Летбитера, был такой товарищ, ученик, учитель Блаватской, который сказал, что такое Чакра, это энергетический вихрь, который есть проекция проекции ну, неких энергетических центров которая, собственно говоря, вот, либо он работает, либо он не работает, ну и так далее. Вот, если вы посмотрите на эту картинку, мы обнаружим сильно отличающуюся от классической картинки. Во-первых, мы тут обнаруживаем ту самую пупочную а, чакру, которая здесь называется навел чакра. Навел, что такое? Навел, навел. Вот, а, которая, собственно говоря, напрямую есть проекция живота, а, энергетический центр живота. Чуть ниже, вы если посмотрите, есть такая чакра, которая вообще интересно называется а, Менгмейн. Менгмейн чакра, которая типа, она практически проекция пупка, но чуть ниже, да, то есть как бы если от пупка чуть по диагонали вниз, вот там будет выход этой чакры. Вот, есть еще, ну, сами вот посмотрите, да, С -с -с сплин, Сплин-чакра, которая расположена еще между пупком и солнечным сплетением. И, и дальше уже более-менее все понятно и вменяемо. Вот. Мне непонятно, почему, например, горловую чакру они ей отказали в проекции сзади. Помните... Матрицу, когда Нео отстег... отстегивали от а, вот этого аппарата, да, в супе, в котором он там в этой в капсуле болтался, и когда они потом в матрицу пристегивались и отстегивались от матрицы, основная пристежка находилась в районе холки. Это проекция горловой чакры сзади. Если бы там не было энергетического выхода, никто бы туда ничего не пристегивал или не отстегивал. Поэтому элементарно, тупо, примитивно мой личный опыт говорит о том, что там есть выход. Энергетически точно так же и назад. Поэтому, ну, своеобразное изображение, просто это все, что я а, смогла найти как подтверждение того, что, кроме семи классических чакр, да, там зона пупка и, и, а, и еще много на самом деле энергетических выходов у нас есть. Так, теперь давайте обобщать, дабы а, все это к чему-то полезному мы сейчас пришли с вами. Вот. Что такое эндокринная система? Эндокринная система является физически проявленным, выраженным, достаточно неплохо описанным, юридически признанным энергетическим устройством, которое обладает… Вы знаете, у нас есть нервная система, например, да, которая там передает импульсы. вот как бы Я руками шевелю, да, благодаря тому, что у меня от мозга поступает импульс в мышцы, и они совершают те иные действия. Вот, а это еще одна система управления, которая отвечает за энергетику, потому что человек, у которого нормально работают железы внутренней секреции, как следствие имеет нормально работающую энергетику, как следствие он будет, у него будет и защита хорошо работать, потому что защиту тоже нужен ресурс. Он будет и излучать там, не знаю, обаяние, тепло, желание с ним общаться, желание там слушать, я не знаю, там, а, любить, какие-то какие чувства, да, какое-то притяжение у этого человека будет возникать, а, к этому человеку будет возникать. А, Понятно, что это и про нормально функционирующую физиологию, потому что если работает эндокринная система, то у нас все нужные гормоны функционируют, не будет никаких сбоев, нарушений. Вот, Значит, это хороший уровень здоровья, как следствие, еще раз повторю, хороший уровень энергетичности. Очень логичная концепция. Ни одна другая система, нервная система, является системой электрических кабелей, проводов. Разные степени проводимости, да, которая как раз э, э, запитывается непосредственно на наш мозг, уже вот на наши большие полушария. А еще раз, это у нас э, управляется вот этими микроскопическими массюсеньким гипофизом и таким же маленьким эпифизом. Да? Все остальные железы у нас побольше. И удивительная совершенно э, поджелудочная железа, сказать, чтобы я все про нее поняла. Сейчас я вам открою Америку Ой, я не скажу, к сожалению, я бы хотела, чтобы прямо сейчас на меня не зашло какое-то озарение, вот, потому что, вот еще раз посмотрите, она отличается, то есть все остальное парное. Вот эта железа, она у нас находится над пупком, самая большая, несимметричная, горизонтально расположенная, то есть, ну, все остальное, согласитесь, вот прям имеет зеркальное, как вот взяли, знаете, как говорят же, что э, две половинки да, взяли, соединили, вот, и у каждой половинки есть там, по, по почке, как следствие по, по надпочечнику там, ну и так далее. Там, да, вот, вот получилось целое. А поджелудочная железа, она ну, либо просто каждый, вот если предполагаем, что две половинки соединились, да, что у каждого это как коммуникация, то есть единственное, где вот это вот горизонтальное соединение происходит, это поджелудочная железа. Либо это какой-то орган, который, ну, не знаю, может быть, возник позже, а, потому что вот из системы парности он единственный выпадает. И а, это единственная железа, которая а, максимально близко у нас находится к пупку. Ну, дальше еще быстренько, концептуально, да, а, можно найти при желании очень сильном, но можно некие объяснения о том, что там... Классические наши семь чакр, да, хотя вот я вам показала картинку, что пупковую чакру, ну, вообще очень трудно игнорировать. И поджелудочная железа просто сигнализирует о том, что это очень трудно, это реально очень мощный, сильный большой центр наш. Почему он был исключен, версия только одна, потому что это очень важно. Вот, и я думаю, что если мы говорим о том, что это, это зона пупок, это зона ж, живота, живот – это жизнь, ж, живот и жизнь это, – это не синонимы, это одно и то же, да, а, потому что не щадя живота своего – это значит не, не щадя жизни своей. То есть здесь зона жизни, источник жизни. Все мы знаем о том, что в принципе а, 7 систем чакры вообще мне попалось, что даже… Книга, одна из книг, описывающая э, эти семь э, центров, называлась что-то, по-моему, «Змейная книга». Да? То есть как бы вот есть му муладхара, который спит змея, кундалини, в которой, если вы сейчас вот ее разбудите своими практиками, она там поднимется, она, значит, развернется, и вы какое-то сверхмогущество и сверхвозможности получите. Да? А что у нас есть зона живота, которая напрямую говорит о том, что... Тут ни про каких не змей, потому что живот это жизнь, вот, и это зона жизни, это значит, это, ну, если не самый, что есть центральный э -э центр, то, ну, сильно более, ну, очень-очень важный центр, да, почему-то он практически не упоминается, а, по крайней мере, точно отсутствует в классической системе. А, кого торкает эта тема, кого это зацепило, поизучайте вообще, что делает поджелудочная железа, и конкретно каждый, каждый из желез, да, как, какие функции она выполняет, может быть, у вас родится какая-то гениальная концепция, потому что, еще раз повторю, с совершеннейшим удивлением я обнаружила, что это крайне мало проработанная тема, по крайней мере, в открытом доступе в интернете, может быть, там какие-то издания, печатные где-то там, наверняка они есть на эту тему, но вот так вот чтобы набрать и легко получить какую-то понятную, внятную концепцию, чтобы да мы сейчас это вот быстренько посмотрели, я вам ссылочку скинула и вы там сели, разобрались вот такого материала вам я сейчас дать не могу так, и давайте обобщать, потому что если мы сейчас пойдем глубже в каждую из этих желез ну, еще раз скажу кратко, что а, близость, вот если взять картинку а, чакр и кар, чар и картинку, помните, чара это сосуд, а, содержащий что-то, и мы имеем железы, которые вырабатывают секрет, то есть буквально вот они сосуды, у которых есть секреты, какие-то секретные важные ингредиенты, и они разные в каждом сосуде, в каждой чаре. Вот, просто это делает логическим вообще название, что к чему, почему так называется, для чего уходит какая-то мистика, приходит понимание, да, как мы устроены, что с этим делать, самое главное. А, да. А, поэтому еще раз, если вы наложите одно на другое, вы увидите, что а Где-то есть близкие совпадения, ну, у нас вот эти две, опять же, этот пульт управления полетом, да, понятно, что у нас две чакры, одна там связь с высшими силами, да, другая вот ясновидение, видение. у нас она как раз отвечает за это шишковидная железа, туда уходит гипофиз, а, вот, дальше, я уже говорила о том, что щитовидная железа и, ну, она же вилочковая, и вилочковая железа, да, извините, вот, они вокруг горловой чакры собраны, вот, и здесь прям такой букет, цветок, прям у нас красивый, вот в этой зоне у нас находится с точки зрения желез внутренней секреции. Вот, дальше у нас ближайшая проекция надпочечники, ближе всего находится к солнечному сплетению. Вот, а почки вообще-то у нас, эмоция, которая связана с почками, это страх. Поэтому я предполагаю, что развитие, то есть как бы, развитие, прокачка, очищения солнечного сплетения как волевого центра, да, как следствие, скорее всего, будет разблокировать и ну, как бы гармонизировать работу почек. А гармонизация работы почек может привести к освобождению от страхов. Потому что альтернативные версии, если не связываться с физиологией, это психоанализ, гештальт, психология. этим можно заниматься летами и летами. Поэтому, с моей точки зрения, самый эффективный способ, что вам сделать, если вдруг где-то вы знаете за собой какие-то страхи, например, даже подавленные, в которых не признаетесь, это работа с солнечным сплетением, работа с зоной живота, наполнение силой, прокачка, прокру... оживление, прокачка, прочистка этой зоны, как следствие, понимая, что мы работаем с антагринной системой, потому что это вещи взаимосвязаны, да, и, и как следствие это с высокой степенью вероятности повлияет и на работу почек, и уберет какую-то чрезмерную тревожность. Это только маленький пример, как можно использовать ту информацию, которую вот мы сейчас с вами разбираем. Вот. Ну Еще раз повторю, очень интересна тема с женскими и мужскими половыми железами. Можете написать, отзывается ли вам эта концепция, если визуально посмотреть, но просто все очень очевидно. Поэтому мужчине дана одна функция, одна задача, женщине другая функция, другая задача. У нее, ее половые органы, э, железа находятся выше, а ей нужен мужчина, который бы защитил, потому что, ну, ей это делать труднее. Это вот энергетически, да, очень сильно проявлено. Это нас одобряют, говорят, да-да правильную сторону идете товарищи а, вот да и теперь друзья мои ну а, мы не будем трогать э, стороны там что сейчас есть куча гормональных препаратов и так далее все эти химические воздействия а, с моей точки зрения крайне опасны и я думаю что ну короче крайне опасно давайте на этом остановимся вот но у нас есть работа с телом, у нас есть, мы с вами делали практику продышивания, продыхивания, дыхания, да, через чакры. Вы можете попробовать картинку наложить у себя, и я буду очень благодарна, если вы напишите, что у вас получилось, дыхание, визуализировать, что это еще есть ваши железы внутренней секреции, да, что когда вы там верхние чакры, у вас тут а, вот этот древний мозг, а, гипофиз, эпифиз, гипоталамус, что они там наполняются, прочищаются, у них там все нормально функционирует, а, все, все работает эффективно, качественно, да, то есть а, когда вы третий глаз, вы тоже, вы работаете с эпифизом, когда вы эту чакру продышиваете. Причем интересно, да, что вот по крылышкам, вот горловая чакра, да, вот еще раз, это и вилочковая железа, и шишковидная железа, вот они рядом, да. Вот. Если вы еще, помните, вы говорили, подбородок, нос у нас тоже тут является, да, тоже центры у нас достаточно яркие. Вот. И то у нас получается, что щитовидка между вот здесь, вот, да, между подбородком и, и э, горлом, э, горловой чакрой, а тимус между горловой чакрой и вот той самой пропущенной, но которую мы с вами обсуждали, да, чакры любви к человеку, которая, по сути дела, вот он тимус, он попадает строго между этими двумя энергетическими центрами. Физически он питается двумя центрами, у него есть а, питание сверху, горловая чакра, и есть питание вот здесь вот, да, чакра, которую вообще в медитациях практически не, не трогают, а, вот эта чакра, да, потом следующая, сейчас вот у нас от подбородка сюда, потом вот она, да, вот, вот это вот, и на шаг, вот она сердечная пошла, а дальше вот она на шаг пошла солнечное сплетение, вот, а, поэтому, ну что, можно не заморачиваться, можно просто а, себе вот это концептуально а, попробовать как бы соединить а, работу эндокринной системы как а, центр управления полетами нашей энергетики, а, функционирования нашего организма. А, эм, да, это такой регулятор, еще раз мой мозг управляет нервной системой, а эндокринная система, эпифиз гипофис управляют нашей эндокринной системой эмоциями, реакциями, энергетичностью, неэнергетичностью и так далее. вот а, Поэтому, когда вы делаете работу с чакрами, вы можете, например, каким путем пойти? А, вы можете, в принципе, такой задать вопрос. У нас был прямой эфир, где а, я давала практику, в которой за, за свое время меня обещали а, изничтожить извести, если я ее буду давать людям, это вот этот вертикальный канал связи с Высшим Я, с Высшими силами, вот, который просто самым простым способом визуализируется через запрос, что я хочу почувствовать, увидеть эту связь с Высшими силами и и со своим Высшим Я, то есть самим собой, со своим духом, со своей сутью, да, тем самым такой божественной частицей себя, вот, и Дальше через этот канал просто запрос визуализировать, например. То есть у нас очень много разных центров энергетических, кроме тех, которые там основные 7 или 9 или 13. Вот, желез внутренней секреции у нас не так уж и много, но зоны крупных суставов – это тоже центры. И если энергетическую карту человека по излучению э посмотреть, да, то, в общем, у нас ну, много, очень просто, много узлов энергетических, много... Э система сложная там за сотню будет точно разных центров вот вы можете пойти таким путем запросить вот визуализировать хочу увидеть как сейчас выглядит вообще моя работа энергетических центров как они вообще выглядят визуализировать не бойтесь придумывать потому что не получится вот. и как бы смотрите да что у вас где светится где не светится как это выходит и э, смотрите, насколько вам нравится данная картинка, и вы можете пойти от тела, от физики, каким образом вы направляете внимание последовательно в железы внутренней секреции, направляете туда свое внимание, как бы внутренним взором вы туда заглядываете. И вот заглянули, знаете, под черепную коробку заглянули, там нашли вот этот мосипусенький, гипофиз, и там, типа, там, все у тебя нормально, там, все хорошо, там, я тебя люблю, ты мне нужен, все, давай дружить, вот, как бы, давай, чтоб, хочу, чтобы все мне хорошо работало, да, то есть, как бы, у вас будет какой-то образ, у вас будут какие-то ощущения, у вас будут приходить какие-то мысли, если вам приходят дурацкие мысли и какие-то сопротивления, напряжения, может быть, имеет смысл сюда направить внимание побольше, подольше побыть в своей голове, представить наполнить вот этим вертикальным каналом, или там от земли, или со всех сторон, светом, любовью, как бы подпитать, гармонизировать работу этого этого центра. А, также работаем с эпифизом, они там рядышком массесенькие да? Вот, ну эпифиз, ой, извините, ну да, с эпифизом, шишковидной железой, это сразу там на третий глаз выход обычно. Вот здесь вот <смех> такой фонарь начинает загораться. А, ну, не могу за всех сказать, у всех по-разному вот, ну, такое может быть, вот, потом, значит, что у нас дальше, дальше у нас идет а, щитовидная железа, на нее направили, здесь всем полезно, понимаете, вот а, мужики, которые как бы не имеют эмоций, а, они их имеют, гормональная система работает по-разному, но и у женщин и у мужчин эмоции, обязательно проявление а, работы эндокринной системы, пока мы живы, это обязательно происходит, Поэтому, когда вы сюда направляете внимание, опять то же самое, внимание, тепло, поддержка. Представили, если нужно, представили, что тут все почистилось. А можете этой зоной подышать, можете просто там поток света сюда, опять же, там, сверху или снизу пустить поток света, поток любви. Представить, что тут все гармонизируется, напитывается, расправляется. Это очень-очень-очень эффективная штука для гармонизации гормонального фона. Очень и очень простая. Вот, дальше пошли, да, вот у нас ниже здесь Тимус, Тимус у нас отвечает больше всех, пожалуй, за иммунитет, иммунитет – это развлечение, свой-чужой, да, на, на, за защиту. Ну, еще я раз напоминаю, что это между горловой чакры и чак, чарой любви к человеку, той любви, которая дает, наверное, самый большой смысл жизни, настоящий и… Продолжение рода, продолжение жизни, да, когда это на любви, это совсем по-другому все. Вот, здесь то же самое, все с любовью, с вниманием, ну, можете там вежливо, культурно, там, мужчина, если вам там каким-то причинам там много любви излучать сложно, но внимание, поддержку, заботу, какое-то такое, ну, не знаю, уважение выскажите свою, своему, своему тимусу. Да, вот это напитайте его почувствуйте да потом у нас э, поджелу, эти самые, да, поджелудочные две железы вот они здесь э, туда направили два внимания то же самое везде тепло внимание поддержка любовь забота представили что тут все приходит в порядок если там было темно представляю что становится светло чисто приятно что все работает дальше у нас поджелудочная железа вот которая над пупком она вот такая у нее такой загогуленный, да, она как бы, в, получается, влево, вверх немножко уходит, вот так вот, с, с, справа чуть ниже, и вот так вот вверх. Вот, ее напитали, вообще с ней поговорили, почувствовали вообще, как она себя чувствует, не нужно ли какой-то там поддержки, даете это, где внимание там работа, держим внимание, это уже дает эффект. В голове картинка, что я работаю с поджелудочной железой, а, приводим ее в порядок и прям напитываем, гармонизируем, потому что ее надо там, не знаю, починить, напитать, развернуть. А, умничать сильно не надо, просто вот что нужно, чтобы она себя хорошо почувствовала, и чтобы вы себя хорошо почувствовали от того, что вы с ней пообщались, и она говорит, у меня все хорошо. Дальше следующие девочки работают с, все знаете, где у вас яичники находятся, да, с ними, их точно так же напитывайте, греть сильно не надо физических образов там каких-то не создаем просто внимание поддержка любовь нежность тепло такие вы мои хорошие вы мои замечательные да там как бы вот какой-то и мужчины ниже где у вас яички туда направляете внимание та же самая работа и вот когда вы таким образом все прошли а потом попробуйте соединить это с той медитацией, которую мы с вами делали. Можете продышать, все, помните, три вдоха-выдоха, вдох а, наполнили, выдох прочистили, вдох наполнили, выдох развернули, или опять прочистили, кому что нужно, да, и опять наполнили, развернули, полюбовались красотой, переходим на следующую чару. Вот, а можете сразу после вот этой работы с, с эндокринной системой, Обратно таким потоком, вот знаете, представьте себе, что вот вы же вложились, в себя вложились, в свою эндокринную систему вложились, в свою энергетическую систему вложились, и теперь как будто вот вы раскрываетесь, этот поток целый, он все разворачивает, он все напитывает, все начинает работать, функционировать, вращаться, светиться, и э, визуализируйте, как у вас пойдет, э, визуализируйте все свои энергетические центры и спереди, и сзади. То есть они в обе стороны работают, подавляющее большинство. И потом э, визуализировали, представили себе, какое у вас поле. Если кого-то там увидел какие-то э, в поле, там, не знаю, что-то темненькое, что-то маленькое, что-то не то, что-то вам не понравилось. Вот то состояние, которое у вас появляется в результате этой практики, вы просто все это вычищаете, разворачиваете очень спокойно, легко, с улыбкой, без напряжения, с любовью к телу, к себе. И я бы предложила делать это с таким, знаете, ну, как, может быть, даже каким-то молитвенном состоянии, потому что мы так удивительно созданы, в нас столько скрытость, чудес. Вот, ну, я не знаю, я там не выдавала гиперэмоций, да, но вы вдумайтесь, понимаете, у нас там куча секретов у нас. Эти секреты, они влияют на нашу жизнь, и если мы не захотим эти секреты узнать, они так и останутся непознанными. А если они останутся непознанными, мы не сможем получить доступ к этому волшебству, к этому чуду. Потому что, еще раз вернусь, что чара ⁇ это сосуд. А сосуд ⁇ это, вы знаете, там тоже су суфизме, там, да, это что такое, это, ну, где содержится что-то, что дает познание, развитие, просветление приближение там к Богу, к высшим силам. То есть когда вы ищете где-то, у кого есть потребность искать какие-то источники силы, друзья мои, давайте освоим те источники силы, которые нам даны с нашим потрясающим, великолепным, волшебным, удивительным телом. Давайте хоть немножко приоткроем сами для себя те секреты, которые в нас есть, и э, уделив этому внимание, я надеюсь, что даже вот после сегодняшнего эфира, э, если вы сделав вот эту вот практику дополнительно, она несложная, вы получите результат э, по улучшению своего состояния, энергетичности, гармонизации. Понимаете, мы же, вдруг там где-то что-то, я не знаю, там, ну не знаю, засорилось или наоборот, кто-то.. Ну, мы взяли такую отладку общую такую, да, как бы возвращение к базовым настройкам, там все, всех люблю, все работает, все функционирует, все, э, все живет, все светится, вот. Почему? Потому что по воле вашей будет вам. Ну вот мы уделили этому внимание, мы так выбрали. Сегодня так выбрали, завтра так выбрали, послезавтра так выбрали. Глядишь, вот, и окажется, что Жизнь заиграла новыми красками, и в ней стало больше удивительного, божественного. Какие-то новые откровения, чудеса, эм, состояния пришли в нашу жизнь. Чего я вам всем, нам всем от души желаю. С вами была Людмила Осипова. Всего вам доброго. До новых встреч.